Уважаемые друзья, я познакомился с Вашим обращением и попросил Вас о встрече сегодня именно в связи с ним, потому что подходит время принятия решения по поправкам к тем законам, законам, о которых Вы пишете в своем обращении. Должен сразу сказать, что не со всем тем, что написано в этом обращении, я целиком полностью согласен. Ну, вот, давайте посмотрим. Мы согласны, Вы пишете, что некоторые действия журналистов и средств массовой информации во время последнего теракта в Москве были неверными. Но это были ошибки, а неосознанное игнорирование той опасности, которой эти действия несли. Не могу с этим согласиться. Давайте честно скажем, не нужно лукавить. Телевизионная картинка на одном из общенациональных каналов в день штурма, за несколько минут до штурма, на которые были показаны передвижения спецназа и рассказывалось, что происходит в Здании, могла привести, могла привести к огромной трагедии. Люди, которые это делали, не могли этого не понимать. Не могли. Это именно сознательное игнорирование и договоренности с Министерством по печати. Где министр? Здесь. И это сознательное игнорирование. В предписании руководителя штаба по проведению операций, который действовал в строгом соответствии с законом о борьбе с Для чего это было сделано? Для чего делались такие вещи? Ну, понятно, для чего. И вы это прекрасно понимаете. Для того, чтобы поднять рейтинг канала, для того, чтобы поднять капитализацию, в конечном итоге, для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы знаете мою позицию. Я... Неоднократно говорил и сейчас могу повторить. Я считаю, что э, независимость СМИ будет достигнута только тогда, когда э, средства массовой информации станут независимыми экономически. И в этом контексте, слава Богу, что кому-то удается зарабатывать деньги. Но не любой же ценой, не на краи же деньги делают наших граждан. Если, конечно, те, кто делают это, считают наших граждан своими. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание и на некоторые вещи, которые, безусловно, являются справедливыми. Вы пишете, мы с уважением относимся к позиции федерального собрания и поддерживаем стремление обеспечить стабильность общества и его безопасность. В то же время, принятые поправки не решат этой задачи. Их принятие приведет к обратному эффекту к устранению ряда средств массовой информации от объективного освещения событий, а также от освещения ключевых проблем страны с государственных и гражданских поведениями. Я думаю, что мы обязаны прислушаться к тому, что здесь написано, вот в, этом, в этой части. Согласен, что было бы полезно законодательно уточнить и конкретизировать правила поведения журналистов в чрезвычайных ситуациях. Полагаю, что действительно нужны и единые правила освещения, а также четкость в формах совместной работы органов власти, силовых структур и средств массовой информации в экстремальных условиях. Думаю, что как раз эти предложения, эти идеи мы с вами не можем сегодня в неформальной обстановке обсудить. Хотел бы напомнить, что главное оружие террористов – это не пули, и не автоматы, и не гранаты. Это шантаж граждан и государства. И лучшее средство для такого шантажа – это превратить террористический акт в публичное зрелище. Использовать униженное и зависимое положение заложников и их близких для достижения своих целей. Не надо помогать им в этом. Вы помните, в дни теракта я просил, неоднократно обращался к политикам проявлять максимальную сдержанность и ответственность. Каждое неосторожное слово могло тогда обернуться катастрофой. Но не, менее, но не менее значимой в таких ситуациях становится и цена журналистов. Не менее важным является понимание журналистами степени возникшей общественной группы. И, пользуясь случаем, хотел бы, несмотря на критику, которая прозвучала здесь от меня с самого начала, тем не менее, я хочу поблагодарить, российские средства массовой информации за проявленные ими гражданской позицию, За то, что в крайне трудных условиях тех дней они за редким исключением показали и свой профессионализм, и необходимую выдержку. Хотел бы также подчеркнуть особое значение вашей профессии и работы в борьбе с идеологией терапии. Среди инструментов, которыми здесь обладает российское гражданское общество средства массовой информации, один из самых действенных и весомых не говоря уже о том, что ни одна действительно демократическая власть не может существовать без публичности и открытости, которые обеспечивают именно средства массовой информации. Поэтому так важно найти баланс между ограничениями, связанными с проведением спецопераций в конкретное время и в конкретном месте и направленных на спасение людей и обеспечение интересов государства. И, с одной стороны, и полноценным информированием общества о действиях этого самого государства в другую, С тем, чтобы оно, государство, не возомнило себя абсолютно непогрешимо. В связи с этим, надеюсь, сегодня услышать ваше мнение о системных путях модернизации законодательства о СМИ, а не только в части регламентации работы в экстремальных условиях. И Наконец, полагаю, что журналистскому сообществу, как вы и пишете в своем обращении, полезно выработать и собственные корпоративные нормы поведения в чрезвычайных ситуациях. Абсолютно убежден, что на, вот на этом пути, пути параллельного движения друг к другу, власть с одной стороны и журналистское сообщество с другой найдут ту самую золотую середину, тот самый баланс, о котором я только что сказал выше. Это все, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, приглашаю вас в дискуссии. я думаю, что мы просто не должны дальше тратить время на то, чтобы убеждать, убеждать меня в том, чтобы, что нужно заветировать эти законы, я их уже заветирую. Я перед нашей встречей подписал два письма в обе палаты и на имя Миронова, и на имя Селезнева, но не потребуется нам не потребуется снова его вносить, этот закон, поскольку я прошу руководителя обеих палат создать согласительную комиссии и, и поработать, в том числе и с вами, поработать с представителями средств массовой информации над этими формировками. Вместе с тем, хочу обратить ваше внимание вот на что. Вы, когда сейчас выступали, сказали о некоторых, неточности в деятельности правоохранительных органов, когда они организовывали эту работу. Я с, ними, я с Вашими замечаниями согласен. Что касается правоохранительных органов, с ними будет отдельный разговор и отдельный разбор полетов по всем аспектам этого мероприятия. Хотя, напомню, что в прежние времена мы теряли больше заложников. Вот в Буденновске мы потеряли свыше 170 человек, и упустили всех бандитов. И как раз этим создали условия, чтобы они пришли снова. Но сейчас речь не о правоохранительных органах. Сейчас речь о том, как нам лучше организовать работу в СМИ, не ограничивая реально свободу средств массовой информации и доступ граждан к этой информации. Вы сказали, нам бы хотелось знать, кто... Значит, вот говорит, штаб регламентация, деятельности и так далее. Хочу напомнить всем коллегам, собравшимся, в законе о борьбе с терроризмом все написано. И в данном случае, несмотря на определенные неточности в работе правоохранительных органов, они, конечно, тоже были. Тем не менее, известно было, где этот штаб находится, кто его возглавляет. И этот штаб довел до средств массовой информации свои требования в рамках закона о совместной работе. Вот тот пример, который я приводил, он как раз говорит о том, что отдельные представители вашего церкви сознательно нарушили эти, эти правила, игнорировали нормы права и поставили под угрозу жизнь сотен людей. Именно в борьбе за рейтинг и в борьбе за капитализацию и в конечном итоге за деньги. Это, между прочим, вот э, с, точ, с цеховой точки зрения так, тоже недопустимо, потому что это э, позволяет как бы, кому-то пользоваться особыми, особыми привилегиями для того, чтобы добиваться лучших результатов в конкурентной борьбе. Именно то, э, то о чем мы сказали. Это первое. И второе, мы должны ясно и четко значит, для себя все-таки понять роль, смысл деятельности средств массовой информации. Кто у нас в стране должен чем заниматься? Когда я слышу от некоторых коллег, вот мы своими действиями спасли пять человек, а мы шесть, ну неправильно это. Спасать людей должны спецслужбы, а средства массовой информации информировать общество о происходящих событиях, о деятельности органов власти и управления, без всяких украшательств, говорить честно и правду, честно излагательную информацию, говорить правду но э, так, как я вот сказал в своем вступительном слое, чтобы у государства даже тени не возникло. Э, значит, э, тени сомнений в том, что оно э, делает э, э, все правильно или все неправильно. Ну, не может быть у государства э, э, значит, э, возникнуть идея о том, что оно непогрешимо во всех своих действиях. И средства массовой информации, конечно, в этом играют ключевую роль. Но как нам быть с тем, что уже выработано, с теми законами, которые уже приняты, и которые часто не исполняются как государством, так и э, другими участниками этого процесса. Но тема, которую мы сейчас обсуждаем, она крайне важна и очень остра. Вообще для страны в целом, для любой, для нашей особенности, потому что у нас все находится в процессе становления. Вот мы много-много раз обсуждали причины, говорили о том, почему это стало возможным. И я благодарен тем журналистам, которые дают объективные оценки. Это помогает действительно помогает власти разобраться в своих собственных просчетах. Стимулирует власть к более эффективной работе. Но, наверное, еще раз повторяю эту мысль. Каждый должен заниматься своим делом. Не нужно журналистам спасать заложника. Ничего хорошего из этого не получится. Значит, если спецслужбы начнут информировать общественность о своей деятельности, а журналистов спасать. Вот в Буденновске так и было. Вот. и чем закончилось, известно. Вот, э, повторяю, нет смысла сейчас говорить о, о необходимости завитировать эти документов, проекты законов. Я это уже сделал. Давайте поговорим о, о, о сути тех законопроектов, которые вызвали у вас опасения или какие-то вопросы. Давайте содержательно пообсуждаем вот эти законодательства по Пожалуйста, пожалуйста.